Значит, ну и там, заключение примеры, то есть у нас в России таких проектов нету, именно обмена данных по надежности, а в мире есть много очень проектов, ну штук 5-6 как минимум, которые позволяют э, именно использовать чужие данные, грубо говоря, для планирования своих ремонтов на своем оборудовании. Здесь, э, что как бы я советую копировать, и изучать, сам принцип. Проект называется, в данном случае, Ареда, то есть это, здесь переведено офшор, Амшор и Лабилити Дата. То есть, по сути, это проект обмена данными по надежности. 8 компаний нефтеперерабатывающих, мировых, видно, да, их, договорились, что они будут собирать данные по отказам Абдония, по ремонтам, по ресурсам на ремонт, с использованием этих структурированных данных, просто стандарт. Ну и, собственно, это делают уже с 1985 -го года. То есть есть общая база, в которой хранятся вот эта вот информация по дефектам, отказам и ремонтным мероприятиям восьми крупных нефтеперерабатывающих компаний. Ну, здесь на английском, поскольку эти данные действительно не актуальны для них, для американских компаний. Но здесь примечательно именно та форма, в которой, в которой эти данные можно получить. Вот здесь пустая форма, здесь заполнена. В данном случае эта форма и данные по компрессорам. Соответственно, здесь видно параметры, то есть именно общее время среднее время работы, время наработки на отказ вот этого, да, компрессоров. И самое главное, что здесь наша любимая тема, приведены среднее время восстановления. То есть именно сколько времени уходит на устранение ненормальных показателей приборов киповских с точки зрения восстановления этих отказов на компрессорах, видно, что в среднем 16,5 человека часов минимум. 16, максимум 17. То есть именно указано, сколько в среднем выполняется данная операция по устранению ненормальных там, киповских показаний на данном типе компрессоров. Ну, в чем как преимущество этого подхода, по крайней мере в этом проекте, по всем типам оборудования можно получить такую статистику в виде мануалов, ну, справочников. Ну, соответственно, поскольку данные есть, и они, так сказать, определены некими правилами, опять-таки здесь пример идет реализации подхода к сбору данных в некой информационной системе. Ну, кто знает эти интерфейсы, он узнает о нем в этом интерфейсе SAP. Здесь по сути идет рассказ о как в информационной системе SAP реализована поддержка этого стандарта, то есть как в системе собираются данные по надежности и как они используются для планирования. Ну, это просто мы, некий наш как бы, рассказ о том, как эти данные можно собирать и обмениваться. А, есть еще решения там разных вендоров в том числе вот САП сейчас продвигает такую концепцию это сеть, но ну, по сути опять-таки облако, в котором хранятся данные по моделям оборудования по типовым инструкциям техкартам, типовым неисправностям в виде облака, которое соответственно связано с вашей информационной системой и можно оттуда таскать данные по оборудованию, грубо говоря система единая, то есть она не принадлежит SAP, как бы общая, корпоративная